Ну, давай испробуем. Бляха. А что она вниз-то падает? Бляха. О-о-о-о! А взорвалась, нет? Я буду пока там хранить добро. Вот побежал дружище ты что там увидел э а там что расскажи я тоже посмотрю мне интересно я тоже посмеюсь <сещ enemy> что-то такое дружба что ты там увидел тайник все все все все прекращайте прекращайте прекращайте перезаряжаться не умеют о, о, о. <смех> <смех> <смех> Нормально кинул. Водочку, значит, тут распевали, да? Не, чтоб. Зону защищать, они тут фадяру Конфискация. Конфискация спиртного. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И мы продолжаем с вами проходить сталкеры. Так, э, серию я записываю заранее, поэтому все равно пишите э, Под прошлой серии, все равно пишите комментарии, я их прочитаю. Вот, э, какие-то я уже прочитал. Вот <coughs> Так что так э, Надеюсь, э, со звуком записывается. Вроде настройки я проверил все. И со звуком. Надеюсь, все в порядке Итак, вы там написали, короче, мне, что попробовать Попробовать гранату кинуть Гра Гранату или с дробовика стрельнуть, короче Здесь по-любому должен быть лаз, вот какой-то Потому что как-то же все-таки тайник Ну, владелец этого тайника его спрятал, как-то же Как-то же, как-то же Вот Поэтому Давайте испробуем Но почему-то мне так кажется Что вот эти вот э -э... Ящики Они не разбиваются Ну давай испробуем Бляха <з Murray> <эфф»> а, Что за дичь Ну я только так могу короче. А что она вниз то падает я, короче, сейчас укакожу себя. Я себя сейчас звукошу, короче, и вообще будет шика шикардос. Короче, как-то надо. А, здесь вот она проваливается, да? Надо, короче, как-то кинуть так, чтобы. Бляха! А че она это? Я, короче, все гранаты, все гранаты. Ладно, сдохну, так сдохну. <свист> так э Как бы так его Чтоб она рванула -то, Как бы так сделать то О, о, о, о, -о. <свист> А взорвалось, нет? Бляха, хотя бы посмотреть Взорвалось Взорвались эти ящики по-моему взорвались По-моему я там их не вижу А нет, все-таки по-моему стоят Стоят да, да, да, вон они стоят, короче. Так что С э, гранатами фигня какая-то получается. Короче, все подзорвал здесь. Нормально. Нормально. Эксперименты тоже хорошо. Давай попробуем с ружья. Давай попробуем с ружья, не знаю. Бляха, лестницу можно было бы передать. Да фигушки. Фигушки тут Тут надо как-то, я не знаю Либо он там через низ как-то Забираться, либо Блин, мне скорее кажется через крышу Но как, как мне через крышу попасть? Как мне... Во! Во! Да ладно, я пролез А почему я не смог пролезть в прошлый раз? Почему я в прошлый раз не смог пролезть? За вечер э, похудел, пока сидел у костра, что ли? Так, мне теперь надо главное... Оп, хорошо. Так, патроны. Аптечки. Шикардос. Шикардос. А вот и рюкзак. А вот и рюкзак. Блин, прикинь, такую но я чуть не, не, не оставил здесь. похлебка смотри, какая-то. Это, это, это, это, это, это, это овсянка или перловка? Окей. А вот так, вот теперь, да, вот теперь, вот теперь, это, это да. Вот это да, это да. Так, а теперь, что у нас там по плану? Напоминаю, мы двигаемся с вами, короче, к Сидоровичу. Так, а сейф на ферме. На ферме нашел полузакопанный сейф, буду пока там хранить добро. Вот. Так, а... Идем на ферму. Идем на ферму. Это нам... Это нам вот туда. Это нам вот туда. Псин много бегает, конечно. Это нам сюда... А, свои. Ой, тем более друг. Куда побежал, дружище? Ты что там увидел? Э, а там что? Расскажи, я тоже посмотрю, мне интересно Я тоже посмеюсь <смех> Что там такое? дружба? что ты там увидел? Тайник? Да и что там? Мутант? Блях, я ж проголодался Так, а что берем? У нас батон есть, короче, давай батончик сожрем И, наверное Давай батончик с тушенкой <смех> Ями Ям-ям-ям Ладно, чувак, я тебя не буду беспокоить, занимайся своими делами, короче, я пошел. Так, я пошел, я пошел, пошел, я на ферму. Угу. Здесь у нас... Тихо. Кто там? Кто там? Осторожно, чужой! Чужой. А я не помню, мы эту фирму вообще лутали, смотрели? По-моему, нет, мы просто мимо пробежали тогда. Короче, свои здесь. Свои здесь бегают, короче. Нормаль. Давай-ка мы осмотрим, короче, эту ферму. Раз уже за тайником пришли, почему бы не воспользоваться моментом и не осмотреть ферму? Трупец. К какому-то э -э, Ваське Пирату пришел капец Полный звездец Так, окей, э -э, журналы Операция "Так", Это мы все взяли, это мы все посмотрели Ага, что у нас по справке По справке у нас тоже ничего нового Нет Идем дальше Идем дальше кстати, да, я сказал то, что да, я камеру спустил немножко, все равно вниз, чтобы мини-карта вам было видно. Так, плоть. Они, короче, плоть убили. А у плоти здесь ничего нет. А у плоти ничего нет. А вообще с плоти там что-нибудь вываливается, нет? Оружие убрал. Да хорош, да ладно тебе. Да ладно, а что-то. Чё... Да ладно, что-то сразу-то. Что-то сразу-то. А? Гляжу, ты тут не особо пока ориентируешься, так сразу предупреждаю по соседски, с вояками не связывайся. Увидел валик чертовы бабушки, а то мозгов у них ноль. Сначала очередью люди прошьют, а потом уже по документам поглядят, как звали. Это по-моему нам уже говорили, да? По-моему. Так, что тут нового как есть? А чего тут нового может быть? Это же считай детский сад ясельки. Правда, если не поболтаешься тут за пять минут в зоне накроешься, вот так. Умные всегда потешатся, а потом уже к черту на рога лезет. Тем более снарягой или оружием здесь разжиться можно, не вопрос. Все разживаются. Так, что тебе можно продать? Погоди. Я, кстати, могу тебе продать. У тебя баблосов дофигис... дофигиста? Я тебе могу продать, короче, да, на тебе. Какули собачьи. На тебе. Рот кровососа. На тебе такой вот. И вот такой. Бляха. 50 рублей всего. я тогда... Ах ты. Я тогда что-нибудь заберу, наверное. Годя, вот это. А это тоже нет. А это тоже не подойдет. Это тоже не подойдет. Так. Ну хорош, ладно. Хорош, тебя хватит. Надержи. Тебя хватит. Покеда. До да, покеда, говорю. До встречи. Спасибо, с вами приятное метило. Так. Нет, дружбан. А может тебе? Филька кослявый. Филька кослявый, здорово. Может тебе что продать? О, тебе-то тебе я сейчас напихаю что-нибудь. Так, надержи. Надержи. И надержи. хлоп. Вот. А хорошо. Потихонечку обживаемся деньгами. А вот и сейф. А вот и сейф Ух ты, сколько аптечек Аптечек просто на ура дают, на ура Патронов бы так давали а Для автоматика Для автомата бы патроны давали а Для пистолета это нормально дают А вот для автомата, ну для ружья тоже нормально дают А вот для автомата нет <связывая> Юрка Делец <связывая> Ты чего это, пустой, без защиты ходишь? Жить надоело, что ли? Тут же за каждым кустиком Аномалия раз и в дамке. Тут без защиты даже Пипи -пи. делать не, не рыбаются в миг дозу схлопочешь так окей Че тут интересно застрял я тут застрял понимаешь домой хочу а эти не пускаю вот и все новости народ правда который в глубокую зону входит который матерый так он всякое рассказывает ну и хабар бывает приносит обзавидуешься говорят там вообще есть места что твои золотые россыпи бери не хочу не всякий, правда, дойдет А еще ми меньше с прибылью вернуться Окей Так, а тебе? У тебя тоже 5 косарей Короче, надержи, держи а, надержи. На, держи, Все С тебя довольно. мне главное не продать свое То, что вот у меня Все хорошо И сколько у нас по баблоцам теперь? У нас по баблоцам Почти 58 штук Ты прикинь, 58 штук за несколько часов просто Так, окей, погнали Там кто? Там свой? А, дружбан Дружбан, окей а, Так, погоди Что у нас там теперь подальше? А, бандитский склад, перехваченный бандитами Ящик обнаружен на чедаке центрального дома Надо подготовить отряд и отбить его Окей, идем туда Идем туда мне надо на ту сторону, там есть лаз э, Кто помнит, да? А кстати, вояки-то появились, нет? Ну-ка давай проверим Эй, армейцы Армейцы Армейцы Армейцы, вы где? Вы тут? Нет? Вас не осталось больше, да? Я всех убил И все теперь больше не появляются Шикарно! Просто шикарно можно теперь без проблем ходить здесь. О, вот это. Вот это тут привалило. Так. <клёх> Окей. Вот и армеец лежит. А. <клёх> Командира. ценности командира это ценности командира где-то завалялись вот она вышка временно оставил ящик заберу когда смогу так на вышке так а здесь вот на вышке я же это там спрятал сам ладно идем короче и тут я, пони я понимаю э схром находится вот здесь где бандюганы были это, знаешь, такой на толчке сидит. Опа! Ливер вылез. Окей. Okay. Так, надо как-то зайти. Вот здесь дыра. Так, ну я думаю... Ага. Ага, правильно думаю. Правильно, правильно думаю. Плеха. Лови да что? Что? Что? Ты как меня назвал? Ты как меня назвал, а? Упырь. Бляха, с ножом ща пеколь будем тратить а ну, давай, давай. давай давай давай девы Смотрите, кто вот так вот так колеса к нему катят я еще не катил колеса я еще колеса не катил Так, начался боевичок, начался, мать его, боевичок, так сказать. Ну-ка, где они там? Давай, давай, давай, дамка. Опа, вот это снайперское было, вот это как по-снайперски. Вот это я круто сейчас выстрелил. Так, заберем. Бляха, там моего, короче, убили. а а, -а, а, -а Где? А, а а Хорошо! Хорошо! Кстати, у бандюков было нормально лута. Как бы, ну... Не скажу, что вообще-вообще там что-то ценное такое, но по количеству нормально дают. В основном патроны от пеколей и от гадюки. Но это же хорошо, тоже же хорошо, да? оп оп оп оп Так насобирал так. Вот у моего тут, оп-оп-оп. Чтобы добро не пропадало. Это пустой эй народ валяка всех моих перебили что ли на карте у меня кстати виднеется что И здесь тоже смотри ж... сжигают трупы Че ж они все любят то это человечину то сожженную так ладно погнали короче А я же тут одного убил. Как он? Где он? Или он свалился, что ли, вниз? Так, хорошо. Ты где? Так, схрон где-то. Вот это? Это нет, это я, по-моему, оставлял, да? Да, это я оставлял. Ну, ладно, я с собой заберу, чтобы это... вон там где-то бегают стреляют. Внизу что ли, наверное? А, наверху. Я понял. Вот здесь. Хорошо. Я думаю, там справится, наверное, да? А, -а, -а, -а жопу поджег, жопу поджег, жопу поджег. Так. Кого ты там стреляешь? Где? Покажи, я его убью. А -а -а -а -а! Где ты, говно? бляха! Собака. Сутулая. <смех> Уродица. Ну и где-то там, где-то там бегаешь, где-то там прячешься. Ну-ка, покажись, а? Зассал что ли? Ну и где ты? Кто он свалил? Прикинь двое. Прикинь двое. Уже один. А, один мой. Да затвись Не махай. Где-то там труп. Где, -то, где, -то, где -то там труп? Где то там убил? А, ладно, к черту. Окей. Здесь мы все собрали. Теперь у нас остается, короче, смотри, еще вот здесь вот что-то. Ценности командира. Говорит, у командира есть хитрый ящик в кабинете. И там ценного добра навалом. Вот сюда можно. Здесь блокпост, по-моему. Так, Чердак на деревне. Ага. Тайник ворпала На чердаке тайник узнал ворпала Ворпула. Наши разведку месяц проводили, проверим. А на чердаке тайник узнал у Ликова. Он много языком ляпал, мы его и пришили. Короче, идем в сторону Сидоровича. Теперь в сторону Сидоровича. Так, погоди, я тут что-то это... выдохся. Я снова перегружен. Так, у нас, короче, основные тайники, я вот выписал на бумажку себе основные тайники. У нас тайник у Сидоровича а, на свалке, а, перед свалкой вышка, потом армейцы на где агропром, короче, и пост долго на свалке вот эти вот эти вот сколько их там 5 тайников вот эти пока запоминаем потихоньку их будем ну зачищать но я думаю блин в лут он все равно накапливается все равно находится поэтому я думаю там наоборот будет копиться в этих тайниках я сейчас вот приду я, я, вообще я как бы планирую забрать то что у меня здесь в тайнике короче вот там у Сидоровича Всё. но я почему то так предполагаю что угу. Вояки. я так предполагаю что я туда наоборот сейчас на... наложу наложу лута туда сейчас здоров чувак сколько лет сколько зим а? Давно не виделись, а? Какие-то трубу принесли, или я ее просто не замечал? Так, ладно, окей, а здесь у нас что-то на чердаке где-то, да? Как-то на чердак надо попасть. Правильно же понимаю, нет? Бляха, напугал. Я думаю, что там шевелится, а это... А это сталкер. Хорош, хорош, чтобы храпеть Так э, Погоди Замеченный Вот здесь Так, так, так, тайник Я так предполагаю, что мы уже здесь э, Ящик какой-то здесь находили Да, смотрели, ну, я же говорю Рюкзак этот мы уже находили, смотрели Поэтому он был пустой, потому что мы не узнавали про этот тайник. Вы-то хоть здесь не жарите никого на костре? Да бляха, дай пройти-то. Ч встал? Пусто. Пусто. Окей. Так. Он там. Нормально, нормально он сыграл. Не унижайте чувака. Зашибись, он играет на гитаре. Тик, тик, тик. Тоже наверху, что ли, где-то? Или здесь в подвале? Здесь пусто. Где-то наверху, короче. На чердаке. Весь... Все нычки они делают на чердаках Хорошо Бляха, сильно перегружен Что я такого тут понабирал-то? Что ж я так сильно перегружен? Кстати, а вот это... А, 0 килограмм, да, на весь Вот Эти штуки Так Почему мне сожрать? Хотя так, сейчас все равно продадим, сейчас немножко освободим место. Как раз посмотрим, может, может у Сидоровича все-таки появилось там это, что там, чем мы там хотели купить-то? Гром, может у него Гром появился? Это будет зашибись, это будет очень ништяк, если появился Гром. Здарова, Сидорович. Вернулся? Да. Так, а у нас здесь какашка. Бляха, а мне тут забирать-то нечего. Так-то. Так-то, если посудить, мне забирать здесь нечего. Мне только здесь выложить сюда. Ну окей. Я думаю, к Сидоровичу мы все равно будем возвращаться. Не один раз. Так, вот это я заберу. Пять штук. Хорошо. А, так, для пистолета, что это? Ди, мне надо. Вот это. Так, хорошо, вот эти патроны. 37, да? Это у нас для чего? Это у нас а -а -а, базовый патрон. Бронебойная. Это для чего? Это для пистолета. У меня этого пистолета пока нет. Это мы скидываем. Так. С баллистическими какими-то патронами, короче. Характеристики баллистическим. улучшены. Это для того пистолета, да? Ладно, пока оставим с собой. Так, батончик, э, колбаску, э, тушенку. Так, это все по 5, это все по 5, это мы тоже выкладываем. Так, это мы тоже выкладываем. Нифига себе, 21 аптечка, ты прикинь. Ты прикинь, я тут налутал, да? Двадцать одна аптечка Водяр это сколько? Можно ящики продавать Окей В принципе вот так Так, ну давай, показывай, что у тебя есть С чем пришел <с <beautiful blend music> Спецзадания есть в смысле? Какие спецзадания, ты еще со старым не справился? Ну да, ну да Так, окей Бляха, и ничего у тебя нет Вот упырь Так, ладно, на, держи Вот это На, держи а, Вот это на, держи две штуки вот это. Пять с половиной косариков, нормально. Сейчас за захаваю. Неплохо. Хороший товар. На ага, то. Молодец. Я доволен. Я тоже. Спасибо за твои бабки. Баб, баб, баб, бабки. Бабки за твои спасибо. Так, окей. У нас есть еще один схрон. Он находится у нас там поэтому хорошо мы кстати хорошо мы это очистили свой инвентарь короче ну как я и говорил видишь сидровича будет копиться Лут. ну ладно мы все равно с вами будем к нему возвращаться постоянно частенько я думаю Поэтому, там видишь, спецзадание, спецзадание Вот это спецзадание мы выполним Можно будет, наверное, вернуться Взять еще какое-то спецзадание Так, журнал, что там по журналу? Окей, okay. идем туда К военным Наверное, стоит э, взять автомат Вот это износится, и можно будет использовать тот, который мы взяли в прошлой серии. Так. Ну, почти видишь, Почти... Почти там. Так. Ой, не знаю, правильно ли я лезу, правильно это будет. Но была, не была. Но была, не была. Да что ты там не умираешь-то? Да, ее... Готов. Так, а сирена вроде не зазвучала, да, поэтому... Оружие на землю. Да, сейчас. Да, сейчас. Ох ты, нихера там народу. Хорошо. Я надеюсь, они там не бесконечные. Так, готов, хорошо. Бля, какая-нибудь стена была бы. Поближе бы подобрался всем всем перевернуться говорю. готов так да, хорошо не с места говорю. ой ой ой ой ой ой ой ой ой спрятаться спрятаться спрятаться быстро Прикрой меня, я тебя урою, говорит. Готов. Шикарно. Так, он там, это снайпер или что это? Давай, давай, давай, умирай, ну. Отлично. Бляха, на дальнее расстояние. но ну, в принципе, нормально. Патронов как бы должно. Куда он исчез? Куда этот убежал? Смотри там их сколько. Охренеть. Я по нему попадаю, да? Это тот, который на крыше стоял, наверное, скорее всего. Ай, попал! Готов, хорошо. Так. А, Поэтому-то попадаю, я могу его убить, нет? Так, ладно. Поближе сейчас подбежим. Кстати-то умирают, нет? Да, вроде зашевелился. Вроде зашевелился, значит я по ним попадаю, значит он может умереть. Нифига себе, прикинь такой. Прикинь такой, да? Ха -ха -ха, кринеть, они там палят. А у меня патроны кончились, кстати. Короче, я все потратил. О, оу о, оу -о -о! откуда ты взялся? Ты появился-то. Уйди, уйди, уйди. Где ты, где ты, где ты? Бляха <address Steve> какой. Хорошо. Это оттуда прибежал чувак один? Или откуда он там? Хера, хера, они там херачат. Хера, херачат. Uh> <is intimidating> так, мне надо, короче, добежать как-то оттуда. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом такими этими перебежками, короче Надо до, туда, до стены добежать Окей, погнали Бля, как громко-то балаболит-то Фига не тут, фига не тут Фига не тут перевернуться бросить оружие на землю офигеть офигеть все, все все все прекращайте прекращайте прекращайте перезаряжаться они умеют нормально кинул Нормально кинул гранату Ничего, бывает Хотел в окно, короче, кинуть гранату Получилось очень Очень, очень таки забавно У этих там супер костюм какой-то их не пробить будет. Да чтоб тебя, а. Опа, а где все? Хорошо, ладно. Я хоть вообще попадаю там по нему, Нет. Так, мне надо, короче, как-то попасть туда к ним. Ага, тут не пройти. Надо, надо просто в здание. О, -о, -о, -о! ты видал, их, сколько там? Я хоть кого-то гранатой там забиваю? На, получи! смотри, какой живучий Даже граната не берет. Ну как где-то. Готов. Хорошо. Отлично. Так, откуда стреляет? Ай. Хорошо. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Выбежал, выбежал. Здесь где-то. Где-то, где-то недалеко. Вот он. В голову напихал, в голову, хорошо Задрал там, орать по Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Задрал там, орать по и Просто вот на ухо мне, прям прям вот на ухо Такие резкие звуки, прям вообще жесть <существует> Так Они вот здесь в ко они подходят теперь <существует> Леха Готов. Просто шлепс. Просто шлепс. Так, хорошо. Потом будем лутать, короче. А, блин. Хорошо. Бляха, прикольно. я не понимаю. Ух ты, смотри. Заберем. Не, давай сейчас. Ты где? На! Короче, сейчас это! Потом Потом будем лутать. Сейчас всех убьем. Да затнись ты! Это вот эта штука орёт а? Можно ее как-то отключить, а? Перевернуться Блях, убежал Так, мне надо туда. Мне надо в то, в, то, в то здание. Он, наверное, один остался, да? Ты где? Бляха, все в небо куда-то. Вот и все. Вот и все. Нужно как-то выключить тебя. Ой господи спасибо, ой мои уши Ой мои уши, ой спасибо а? О -о -о -о -о. Ништяк Ха -ха! Зафигачили короче Армейский блокпост Вкусности наверное здесь Ништяк Друзья кто-нибудь так делал Ух ты смотри Тут сколько всего появилось Почитаем Сейчас мы полутаем, потом будем читать. Либо в этой серии, либо в следующей. Так. Оо-пана. пусто. Блха, пусто. О. Другое дело. Так. Водочку, значит, тут распевали, да? Не, чтобы зону защищать. Они тут водяру хлещут. Так, конфискация. Конфискация спиртного. Каши, значит, мы попрятали. А водярку с колбаской-то мы любим, да? Вот они, вот они. Баяки. Нет, что тут у нас? А здесь у нас пусто. Хорошо. Бляха, люблю лутать у военных. У них столько вкусностей бывает всяких разных. Если так-то. А если он туда пойду? Так, тебя я лутал? Нет, не лутал. Те трупы я потом полутаю, когда пойду обратно. Я думаю патрончиков хоть для автомата сейчас наберу. Я надеюсь на это, правда. Какая бронетехника-то, тачки. У них-то по-любому бронетехника целая. Почему нельзя на ней ездить, да? Так, а это простой автомат? Ага. Адреналинчиком балуется тут кто-то. конфискация. Э, там еще одна банка. Хочу ее конфисковать. Ай, и ладно, бог с ней. Так, вот это да. Вот это мы забираемся. все. Ух, офигеть. Офигеть, тут добра. А что здесь пусто? Это не открыть, да? А это не почитать, да? Окей. И здесь тоже не почитать. Бляха, было прикольно, если бы документы можно было читать еще. Так. Тебя я тоже облутаю. <coughs> Обделенным ты и не останешься. Так-то если. Если так-то посудить. Так, а схрон я забрал уже, да? Получается. Здесь пусто. Радио карты вышка а толчок то какой современный то стоит просто нано технологии на на очко а, так я в том был идем сюда хорошо с ножом такой бегаю, вообще отчаянный, просто отчаянный. А, это казармы. Это у нас казармы. В казармах тоже что-то должно быть. Опа! Хорошечно. Колбаса. Накидали тут, смотри, колбасу просто в тумбочках держат. Пропадет же, завоняет, крысы заведутся, муравьи. Никакой телик Да ну на. Да ну на телек. И по телеку показывают Сталкер. Я первый раз здесь вижу телек. Охренеть. Есть еще причем вояк да? Все, не... не достанешься это никому. Опа. Документы с блокпоста. Вот это что-то интересное. Надо будет читануть. Что-то интересное забрал. Прикольно. Так. Какие-то секре секретики военные. А что если там будет секрет? Фу, бля. Зачем я сюда... Как мне теперь это развидеть, а? Как мне теперь вытащить глаза? Чтобы этого больше не видеть. Мне теперь это снится будет. Так, аномальный... Аномальный ящик. Аномальная сова. Слышал, да? Так, три патрона. Шесть патронов у меня. Надо автомат, кстати, взять. На всякий. Блин, вроде столько, да, патронов Набирал-набирал и всего-то Ничего, да? 177 всего Бронетехника точно, да не сесть Она по-любому рабочая А, ну здесь смотри Прокол, это, спущенные это сказать, спущенные штаны Спущенные колеса так, ну в принципе здесь я все облутал, и мне в принципе неплохо понравилось. Ну-ка, что будет, если я туда добегу? А вот здесь что? И что интересное? Ни черта нет. Так, окей, а что будет, если я добегу вон туда? Конец игры. <свист> <свист> ну да, мне туда не пройти. Это выход, наверное, из зоны. Туда, туда, туда, там, на большую землю. Ну так-то, в принципе, смотри. Ничего, в принципе, такого сильного не налутали. Ну ладно. А, нет, документы забрали, документы секретные забрали. Это да. Ну сейчас туда к Сидоровичу придем. Так. Я. Еще вот эти трупы не, он не лутал. В принципе, зачем я выбрал автомат, если я сейчас иду по папустош и мне нужно от мутантов защищаться. Тот труп я лутал, нет? Нет, нет. Я эти, вот эти труп, трупы я вообще не лутал, по-моему, да? Так, вагон под мостом. Тайники новые сейчас появятся. о, тайников-то, о, много сейчас на появляется новых. Будет чем заняться. Короче, мы с вами чисто чисто тайников кучу понадывали новых они наверно тайники или бесконечный наверно 12 а эй народ там кстати это теперь свободно Теперь свободно все ништяк. Так, погоди. Э -э, продать мне, в принципе, нечего. Но я сейчас это в тайник все сброшу. Здорово. Так, в тайник. Прикинь, 12 ар аптечек армейских. Это пипец. Так, вот этих я забираю. Так. Э -э -э, бинты Бинты. Да, самый вкусный, короче, тайник, наверное, вот здесь вот. Вот здесь. Потому что в плане аптечек здесь много аптечек. Так, э, пекаль. Погоди, блин. Тут три патрона всего, да? Окей, давай. Э, вот эти патроны я не буду брать. Хотя у меня в том тайнике есть патроны. Давай я и эти тоже выброшу. Чтобы у меня место было. Ляха. вот Граната, кстати, можно забрать Ну, как кулю можно забрать, продам кому-нибудь Так, пять Пять Пять Водяры мне столько много не надо Все, вроде все по пять В принципе, все отлично Распределил Окей Распределил так э, я хотел почитать операция агропром отчет так найденные найденные кпк личные заметки военные документы них стрелка бляха а какие я военные документы ты сейчас взял где их можно прочитать а история А как можно прочитать эти вторые военные документы, вот эти? Кейс документов сделать от огнеупорного материала. Документы военных, ага. Документы с блокпоста. А как их прочитать-то можно? Или нельзя их прочитать? Справка. Местный фольклор. Мест. Нифига себе. Так, ну это вот это все мы будем читать уже, наверное, в следующей серии, потому что потому что моя серия подходит к концу. Вот, наверное, здесь сохранимся, да? А не, пойдем, короче, туда к костру. Туда к костру, короче, сядем там душевненько вот и закончим. Это тебе за доктора, спасибо. Вот так, а <связать> приятно. <связать> вот так, короче, мы закончим. <связать> А, кто знает, как открыть те документы, короче, пишите в комментах, вот, а, остальное мы почитаем уже в следующей серии, и, и, и, и, в следующей серии мы отправляемся с вами в бар, вот, в бар, короче, относим а, документы военных по спецзаданию, вот, и там уже будем смотреть, что дальше, короче... В следующей серии наша миссия будет бар. А все-таки накопленность. На свой... Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся Внимание, на канал, группу ВКонтакте, подписываемся юмора, если... на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. А всем стоит пока. Как-то бывалый Сталкер, Матвари, у третьего перекрестка и указатели я... читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну он подумал, подумал. И вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на Баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. Все, кому понравилось, еще раз да, ставим лайки, короче. Все, всем пока. Я уже там говорил, там что надо сделать. Все, всем пока.